Да. Вот это напряжение. И мне сейчас твое нужно что? Двойка. Покажи. Из движения. Вот. Ничего страшного, сильно не бей, еще раз. Останься на первом ударе. Ты видишь, резина э, держит, она тебя не стягивает. Здесь нужно приложить усилие. Ты сейчас ногами не достала. Это противник. То есть твоя нога, ты должна даже при этой резине, Твоя нога – это противник. То есть твоя нога должна передняя вот зайти сюда. Вот и прикладывай усилия, чтобы оказаться на правой ноге, uh -huh. чтобы передняя нога, чтобы ты не на левую ногу прыгнул, а ногой uh -huh. туда вошла. И вот здесь будет правая. Еще дальше левая нога должна выйти. Сильно не надо. Вот попробуй, попробуй просто подпрыгнуть, чтобы на правой ноге, чтобы левая нога вышла вперед. Дальше левая нога, чтобы вышла, чтобы наш вот туда пошла. Во во во во во во. Вот это во, умницы. И второй удар вправо. Не надо вперед прыгать. Ты уже достал. Да, почти на месте, но вращение. Отскок, отскок, та-да, Опа, отскок. Отпрыгивай, отпрыгивай ногами. Ты руку забираешь после правого удара. Раз, два, во. Дальше, дальше, дальше бедро, еще дальше бедро туда, пожалуйста. Дальше прям вот, вот прям ногу прям засунь ее туда, приложи усилие. Как тапочек из-под дивана достаешь. Торопится на рука. Хорошо. Дальше, дальше передняя нога, пожалуйста. Еще дальше. Вот, да, да. Дальше левая нога. Давай со мной, достань меня. Пошла двойка. Доставай. Не достала ногой. Твоя нога должна оказаться на линии с моей ногой. Во! Есть разница? Ты заряжаешь в этом положении, у тебя и передняя нога становится длиннее, потому что на носке, и она войти. Умница! Бедро крути. Подскок, подскок. Дальше, дальше ногой левой. Стой. дальше левая нога. Подпрыгивай, давай давай, бедро. Вот, не торопись справа, сейчас очень хорошо было. Молодец, остановись. Ну теперь снимем резину. Вот она тебе как раз даёт, видишь, напряжение сюда, и ты создаешь, ты... получается, что ты что делаешь? Ты прикладываешь усилия в голове, чтобы нога пошла дальше. Давай. Вперед-назад, давай, давай, давай. Вперед-назад, нока щелнока, нака, и нака, и нака, на задней ноги. Оп. Умница, побыстрее. Побыстрее, побыстрее, побыстрее. Да-да, раз бедром. Раз. Длиннее, длиннее, длиннее, длиннее. Дальше от меня. Дальше от меня. Вот оттуда. Подбери заднюю ногу. Подбери заднюю ногу. Чуть на задней ноге. Чтобы левый ударить, разгрузи левое бедро, левую руку. Чтобы вылетело. Умница. Оп! прям вот как будто хвост у тебя есть. Во! Сейчас. Да? Угу. Оп! Нет, не доработала левое бедро, поторопилось руками. Оп! Во! Молодец. Пойдем.